Так, друзья, у нас э, в магазине привезли арбузы, э, вот в одном магазине нашла арбузы, я знаю, что у меня дети очень любят арбузы, я-то их не люблю, эти арбузы, я терпеть не могу эти арбузы, я просто детстве их переела очень хорошо и в принципе не так я, аха, ну короче нашла и решила купить, у меня Даринка с ума сходит, Ламинка, Давидушка, мать. Все с ума сходят. Так-то постучала там. Я не знаю, какой арбуз. В такое время тем более. Октябрь, середина октября. И сейчас он там такой белый. Даже он не трескается, не представляешь. И там он желтый или зеленый. Пятнадцатая. Он все желтый или зеленый, ты сказала? Не знаю, снаружи, конечно, внутри может Сейчас не хороший, буду. хороший видно кожура не такая толстая как тут раз последний раз который папа купил большой то да угу. Ну посмотрим тоже семечек много конечно Маша не что... кушает мама она... Да, а. она вот такая берет и показывает а. <смех> тоже блогер так Нарин Сейчас я дам. Дарина, Дарин, ручками не лезь, мама сейчас даст. На, на, на. Потом ротик будем обрабатывать. На, на, на, на, на на Рота, Бери, бери. Вам, вам. Сейчас семечки просто уберу. Тарелку дай на вид мне для семечек белого. Ну, конечно, уже обузы не такие, какие были в августе. Нет, надежда. Спасибо. Так. Я стендов все весь убрала с моего телефона. Нету стендов у вас. Вкусно, девочки? на кушай, а потом ротик будем обрабатывать, да? Надо нам ротик еще обрабатывать. Ну, сегодня врачу мы сходили. Доктору, я говорю, пятница, выходной. И а, я, конечно. А? Холодной, и согревается. я. согревается. И на батарею оторви. Мам, и я. Свои руки. И я. Хочу так. Да? да, нет, мы сегодня с Зариной ходили. Ему вот в лагерь отправляю. А, в понедельник. И ходили мы. Мы проверили, с Дарину проверили. Мам, Амина вот снимала сегодня этот да. это я а это Амина уже. Это Амина с тебя пришла такой щитечку. да. Вот Амина. Я... А? Мы снимаем местный на телефон, да? Вот, вот Амина, вот, вот так вот. у этот как... а, это а, меня? Амин, вы вы аминь сделали? Амину типа? 7 лайков 7 подписчиков у него Когда вы открыли это? Ну давно очень Когда давно очень? Это Вчера, наверное, давно? Это меня, да? Да, да Спасибо Давно очень Вчера вечером, наверное, да? Давно очень-то? А когда? Вчера? Нет, ой! Да вообще Мама, давно-давно-давно mm. Ну чё, как с Мама. и у меня. У тебя тоже <свист> хорошо было? Смотри, что у меня. <свист> еще ещё, мам, <свист> это я. У меня там ничего не играла, я, но не играла. Кто с тобой не играла? Тана. Таня? Тана, Тана. Таня. Тана. Какая Тана? Т... Дана, ай, <свист> Дана. Таня, а я на неё потом отмечилась. Зачем? А она уже снимать, она не играла. Да, видите, как она с ней не играла, она сидела просто. Кто Амина сидела? Да нет, Дана. А, Дана сидела? Да, просто. А. С Амином ником. Да. А Амина потом с кем играла? А? Амин. А, с кем потом ты играла, ты говорю? Угу. Сама и тоже. Сама с собой? А больше девочек нету, что ли? А? Как нету? Это Аня. Ой, как ты, какая ты звенка. Это Аня. Ага. Какие же девочки, а что с ними не играешь? Злата есть у вас еще, девочка хорошая. Злата мне очень нравится. Злата-то? Другая? Да. да. А Они сами чем-то похожи. А, и Злата а, я хочу... Я хочу... Пенечу Да. И да. мне а нужно, мама. Милю, -а. вон, на... нарезаю уже. без еще. Подготовила. Да, вот тарелку положу. Да так, ты так можешь кушать. что тебя тарелка-то нужна. Зачем? Ну, поешь, тарелка. а. ну дальше, дальше что? Амина, все что ли поела? Угу. Что же я подружусь это? Ммм, он сладенький. Ой, пусть будет холодно. Угу. Ручше Жлотик заболит? Ага. Я захочу пакать, потом тотальчо не боять. Да как это захочешь? <смех> <смех> не смеюсь. Не буду я смеяться. Почему я смеюсь? Что, естественно, то не безобразно. Да? А завтра что у тебя? В выходной? Ты что, мам? Да. Ты Что мам говорит? Конечно, выходной. Но давай рассказывай, что еще там, там было у вас. Садики. Угу, сладенький. Садики. Садики, да, рассказывай. А -а -а. Что кушала? Я читал мячик, маме читал мячик, а а мячик. Вот только... да. А потом вот так ловила, а потом вот так ловила. Ты куда собралась с а потом, потом вот так да. вот ловила, мам. Слышу, слышу. Значит, там а... ага, ага. вот так вот. Да. Оп. Потом все. А потом я тут насевала. Вы так А, нет. Ну, как вы танцуете в садике-то? Mm. На, на, на. Я танцуете вот так. Вот так. Какой концерт Хотела, Ну, хотела. Тут она смолчилась, опыла. Вот так мы хотели. Да? А. а у тебя, друзья, кто есть? Таня. Да, да. А мальчики есть? Мальчики есть. А как зовут? Ну, не знаю, а теперь, что я что-то А? Аня. Мальчики, говорю, Аня, что ли? А у тебя жених есть? Садики есть? Амина? М -м? У тебя в садике жених есть? Нет. -а. Нет? Почему? Примусь Hmm. Я Миша жених. Наверное, Миша жених. Uh -huh. А почему, наверное? Как хочешь? Uh -huh. А, потом расскажешь, да мне? Uh -huh. Ну ладно, давай. давай. Потом поговорим, да? Uh -huh. Иди, иди, бегом, иди. Uh -huh.